Добрый день дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хачарин и с вами компания Новостройки Шоп. Сегодня будет душещипательная и долгожданная тема цены на недвижимость Краснодара. Усаживайтесь поудобнее, обязательно подписочка, лайк, комментарий, все как мы любим, ну а мы начинаем. Совсем недавно представители крупных финансовых организаций, строительных компаний Кубани, краевых и городских департаментов, а также риэлторы рассказали о новых реалиях рынка Краснодара. И вот что из этой встречи вышло. Цены на жилье в кубанской столице остаются на прежнем уровне, от 120 тысяч за один квадратный метр и выше. Это по их словам, друзья, не по моим. Также цены можно посмотреть на нашем сайте М2ЦЕНТР, там есть все и первичка, и вторичка. В самых востребованных районах Краснодара с развитой инфраструктурой квадратный метр в новостройке колеблется от 150 до 200 тысяч рублей. Первичка также реализуется в продаже в своем обычном формате, как и после Нового года. Тут сразу вспоминаем о на ипотеке и всякие разные программы, которые действуют на рынке недвижимости. Мы ну по классике жанра, друзья, важный фактор для принятия решения клиентам – это процентная ставка по ипотеке и сумма ежемесячного платежа. Вследствие чего мы видим смещение ипотечных заявок в пользу кредитов с возможностью субсидирования ставки от застройщика. Об этом я рассказывал в ролике про ипотеку. Оставлю подсказочку в описании и ссылку, где это можно будет все посмотреть. Также оставлю форму для заявки, вы можете оставить заявку на ипотеку по ставке 0,1%. В первом квартале, друзья, Сбербанк уже выдал 10 тысяч ипотечных кредитов на сумму почти 35 миллиардов рублей. Из них в рамках господдержки 1654, а сделок по семейной ипотеке было 1394. Кстати, Сбер уже перевел более 85% всех контактов с застройщиками в онлайн. Это отчасти стабилизировало ситуацию на рынке недвижимости, так как Сбер дал возможность сотням тысяч россиян приобрести жилье на территории Кубани и Адыгеи, находясь в другом регионе. От того уже который год, друзья, наблюдается стабильный приток в Краснодарский край и Адыгею граждан с разных регионов страны. Северных регионов, Дальнего Востока, Центральной части, ну и конечно же Москвы. Кстати, ипотеку в Сбере можно оформить электронно. Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклика и по электронной почте. Так заявила Евгения Соколова, друзья. А она у нас начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Краснодарского края в отделении Сбербанк. Но в целом и в России, и у нас, соответственно, тоже те, кто хотел купить жилье, пока поставили эту идею на паузу. Все они ждут снижения ставок по кредитам и когда понизится стоимость квадратного метра. Как бы там ни было, рынок недвижимости к концу весны и началу лета начинает вяло, но просыпаться. Ведь все те, кто берет ипотеку, задаются в нынешних реалиях экономики в стране всего одним вопросом, а подтянут ли они ежемесячный платеж. Хотя, если говорить глобально, именно ипотека играет большую роль в строительной сфере и тем самым влияет на рынок недвижимости и его состояние в целом. Из позитивного можно отметить, что на Кубани по-прежнему работают все программы поддержки, например, такая как накопительная ипотека. В этой ипотеке могут участвовать все граждане, которые проживают на территории Краснодарского края и которые имеют в собственности не больше одного жилого помещения. Также есть ипотечная программа для врачей, учителей, работников социальной сферы, которая называется «Миллион на ипотеку». Согласен, в нынешних реалиях этот миллион уже не особо фундаментален, но каплю пользы для всех вышеперечисленных слоев населения все-таки имеет. Не забываем еще, что есть поддержка для бюджетных работников, молодых семей и граждан, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Для всех них существуют социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Еще, друзья, не забываем про программу «Молодая семья», которая также продолжает действовать. По этой программе многие получают субсидии для улучшения своих жилищных условий. В 2022 году сумма на четверых человек составляет 2 миллиона рублей, а на пятерых 2,5 миллиона рублей. А теперь что касается вторичного жилья. Продажа вторички стоит на паузе или движется гораздо более медленнее, чем первичка. А все потому, что спрос на первичное жилье более высок за счет льготных ипотечных программ. И несмотря на то, что в стране подорожало все и возникла нехватка в сфере строительных материалов, все равно остается контингент людей, семьи с детьми, которые родились... После 1 января 2018 года, программа господдержки 2020, бюджетная сфера и так далее, все они получают субсидии и льготы. Это позволяет им на сегодняшний день приобрести недвижимость, покупать земельные участки и строить на них дома. Также государство поддерживает учителей, врачей и специалистов IT-сферы. Сертификаты, которые получают заемщики, используются в качестве первоначального взноса по ипотеке. Программа для поддержки IT-специалистов, которая началась в этом году, во многих банках уже запущена. Кредиты начали выдавать и ставка составляет 5%. Также во многих банках действует программа рефинансирования семейной ипотеки, льготной и ипотеки на новостройку. Понятное дело, что как раньше с низкими процентными ставками пока дело не стоит. Но движется лед и это говорит о том, что экономика в стране не утонула, она просто продвигается гораздо медленнее. И в ближайший год-два нет вероятности, что цены и ставки снова не шокируют народ. Поэтому граждане страны, те кто планировал, хотел, но не рисковал приобретать жилье по ипотеке, могут уже задумываться о нынешних Буднях ипотечного кредитования с новыми процентными ставками, которые не столь каббалистичны. Ильготы, субсидии, военные ипотеки тоже нужно иметь в виду. Но ну, а как себя покажет рынок продаж недвижимости в крае и в России, можно будет наблюдать с мая этого года. По моим прогнозам, квартиры как покупали, так и будут покупать. Да, возможно не с таким рвением, как в предыдущие два года, но недвижимость во все времена считалась самым лучшим вложением средств. Не стоит забывать и о той категории граждан, которая рассматривает недвижимость как инвестицию. К чему это я? А к тому, что в Сочи, несмотря на небесные цены, спрос на жилье вырос. А почему? Это вы узнаете в ролике, который уже есть на нашем канале. Если у вас возникли сомнения касательно цен на жилье, вы можете их развеять на нашем сайте новостройки.шоп. Там самые актуальные и реальные цены на новостройки Краснодара. Цены актуальны и они обновляются каждый день. Ну а для тех, кто интересуется качественными застройщиками и комфортными районами для проживания, все это можно узнать по телефону на бесплатной консультации менеджера. Мы работаем для вашего сохранения времени и надежности выбора недвижимости. Нам не безразлична репутация, поэтому все консультанты, специалисты своего дела, которые в любой момент помогут во всем. Ну а с вами был я, Дмитрий Хачари и компания новостройки шоу. Обязательно подписочка, обязательно лайк и комментарий. Увидимся с вами в следующем ролике.